Коллеги, доброго времени суток. Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Буквально полгода назад Олег Караховский в своем телеграм-канале выложил новость о том, что они запускают платформу для инвестиций в акции иностранных государств для Украины. И было сказано, что это будет все достаточно просто, ровно точно так же, как и сделан Монобанк. Честно говоря, это было сложно поверить, потом были какие-то сложности с регуляцией, сложности с брокерами, ничего не получилось с Interactive Brokers. С каким-то брокером потом договорились непонятно с каким, потом были технические проблемы, все это откладывалось, откладывалось. Ну и вот, наконец, сейчас мы начали получать уже допуск к так называемой релизной версии вот этой вот программы MonoInvest. Сейчас у вас в правом верхнем углу появится подсказка на видео о моем первом впечатлении от данной платформы. Пожалуйста, ознакомьтесь, посмотрите. Достаточно очень интересно. Там показываю я интерфейс, сам процесс регистрации. И я вам скажу, что Монобанк таки сделал то, что он обещал. Это максимально... Простая процедура регистрации, открытия счета у брокера, которую я, в принципе, еще не видел, наверное, ну ни у кого. Даже у, у западных каких-то аналогов, э, у форекс-брокеров, у форекс-кухонь. Да, ну, ну, в общем, такого нет. Друзья мои, открытие брокерского счета осуществляется просто в пару кликов буквально. И требования регулятора, вот эти вот, которые... Постоянно заставляли нас заполнять какую-то кучу информации, непонятных, я имею в виду, как это было до того, как это сделал «Монобанк». Просто удручали. И открытие счета могло затянуться ну, буквально от, от нескольких дней до нескольких недель, а то и месяцев. С «Монобанком» же все происходит буквально вот так по щелчку пальца. Вам ничего не нужно практически подписывать, да, все это в цифровом варианте выступает. Вам ничего не нужно ждать, ничего подтверждать. Вы просто клацаете, тапаете пальцем по экрану, у вас все открывается. Ровно, ровным счетом, точно так же вы получаете очень быстрый доступ к непосредственно самой платформе, где вы уже можете инвестировать. Только закидывайте туда деньги и, в принципе, у вас все получится. Сегодняшнее видео будет о некоторой конкретике относительно, во-первых, налогов на инвестиционную прибыль. То, что беспокоит огромное количество людей, моих подписчиков, потому что, поверьте, вот, наверное, топ-1 вопрос, который приходит после моих видео о инвестициях в Украине. Как будут обстоять дела с налогом, как я должен платить налоги с инвестиционной прибыли, с дивидендов и так далее и тому подобное. То есть, людей реально парит вопрос налогообложения в Украине, что, честно говоря, для меня было немножечко ну, новостью, что ли, какой-то определенной. Следующий момент – это момент комиссий, потому что мы также будем терять свои, свою прибыль на комиссиях за покупку и продажу активов. Ну и следующий момент – это, конечно же, дивиденды. Как они будут выплачиваться, какую, какой налог мы будем за них платить. И еще, наверное, поговорим о том, с какого возраста можно, собственно, открыть брокерский счет в Моноинвест. Друзья, буквально минутка рекламы, рекламы, я бы сказал. Приглашаю вас в свой Телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании под этим видео. Там я считаю, что полезной информацией я делюсь, если вот она прям с первых уст, что-то не, не по всем материалам я могу записать видео, потому что это достаточно долгий процесс, долгая процедура. Здесь же в Телеграме быстренько написал, быстренько скинул какой-то пост, вы посмотрели, оценили, не оценили и так далее. Обратите внимание на количество комментариев. Подписчиков достаточно небольшое количество, но комментариев под каждым практически постов. постом я считаю очень много. То есть мы здесь собрались для того, чтобы реально обсуждать какие-то темы. И видно то, что люди интересуются, им интересна тема инвестиций, они хотят принимать в этом участие. Если вы относитесь к этой же категории людей, пожалуйста, ссылка в описании, переходите. Буду вас максимально рад там видеть. Ну а теперь непосредственно к теме. Первая тема это, конечно же, вопрос налогообложения с вашей инвестиционной прибыли, по факту инвестиций в Моноинвест. Значит, несколько моментов, которые вам нужно понимать. То, что Монобанк выступает налоговым агентом, то есть он фактически самолично будет взымать с вас вот этот вот налог на... Доходы граждан, которые составляют 18,5% плюс простите, 18% плюс 1,5% военного сбора. Естественно, для того, чтобы внести полную ясность этих всех вещей, я обратился в поддержку MonoInvest. Она же поддержка Монобанк для того, чтобы понять, вот и получить разъяснение максимально полное по всем этим вопросам. Потому что. Хоть Олег Горховский там изначально в своем посте писал, как будут взиматься налоги, но была, была непонятна фраза. Даже если прибыль ваша не фиксируется, то есть вы покупаете бумаги и держите их на долгосрок, при этом не фиксируя вашу прибыль, хотя она есть фактически, то якобы по итогам года, по концу года, будет, вы все равно будете оплачивать налог на вашу инвестиционную прибыль. Меня это очень сильно беспокоило, потому что вопрос тогда долгосрочного инвестирования, он как бы немножечко отпадает. Да? И этот вопрос я задал как бы в поддержку монобанка сейчас в переписка на ваших экранах на что они мне ответили что все-таки логика восторжествовала скажем так или же она просто подтвердилась поддержкой монобанка как будут обстоять дела налог вы будете платить исключительно по факту вашей инвестиционной прибыли после закрытия сделки то есть вы покупаете бумагу она вам дает прибыль вы закрываете фиксируете по факту эту прибыль вот с этой прибыли вы платите налог на прибыль ну собственно логично да но при всем при этом налог будет выплачиваться не сразу при закрытии сделки насколько я понял в переписке а по окончании календарного года то есть прошел год у вас есть какая-то прибыль или точнее была какая-то прибыль на счету соответственно этот налог будет взиматься с, вашей, с вашего капитала долларового, который есть у вас на балансе Инвест. Это очень важно. Если такого капитала у вас нет, ну вы как бы потратили все деньги, да, на все деньги купили активы, то в таком случае уплата налога, распределяется на вас как физическое лицо. То есть вы самостоятельно будете обязаны оплатить данный налог на инвестиционную прибыль в налоговой инспекции. Естественно, с подачи там, налоговой декларации и так далее. Ну, В любом случае в декларации придется вписывать э, вашу, э, вашу инвестиционную прибыль, но сейчас как бы не об этом. Соответственно, вы м, закрываете позицию с прибылью. У вас есть доллар, доллары на вашем инвестиционном счету, значит монобанк взимает автоматически эту сумму в качестве налога. Если у вас нет баланса, то есть он 0 составляет или его недостаточно, то эта процедура возлагается на ваши плечи. То есть самостоятельно вы должны будете оплатить налог на вашу инвестиционную прибыль. Второй момент это комиссия. Сколько она будет составлять и как она будет взиматься. Значит э, комиссия при пополнении счета, при обслуживании счета, при держании ваших средств, там, комиссия за неактивность и так далее. И этого всего нет. То есть она составляет ноль. Вы перечисляете деньги без комиссии абсолютно. Вас, э, то есть комиссия за неактивность тоже нету. Ваши деньги может, могут там лежать. Вы можете ничего не делать. Комиссии за это не будет. Вы начинаете платить комиссию, когда вы покупаете актив и продаете актив. Сколько это все составляет? Значит, комиссия официально составляет 0,3%, то есть 0,3%, но не менее 1 доллара. 0,3% от суммы ваших инвестиций, то есть от суммы покупки, но не менее 1 доллара. Много это или мало, сейчас говорить особо не приходится, но должен вам сказать то, что в интерактив Brokers комиссия за покупку и продажу составляет 1 доллар. И, э, возможно, для крупных сумм это будет, конечно, чуть больше. На данный момент мы имеем то, что имеем. Очень важно сказать то, что Монобанк проводит определенную акцию по уменьшенной комиссии за покупку и продажу ваших активов. Она составляет... Так вот, зачитаю вам. С период, в период с 6.01 по 31.03, то есть по март месяц, практически по конец марта, это достаточно большой период, предложение. предложение. 0,01% от суммы вашей сделки по официальному курсу НБУ на дату совершения сделки. Вот относительно будет ли взиматься не менее 1 доллара, вот здесь этого не сказано. Сказано просто вот это процентное соотношение. Скорее всего, что наверное 1 доллар тоже взиматься не будет, только в процентном соотношении. Следующий момент. Комиссия снимается с основной, автоматически снимается с основной гривневой карты клиента при покупке и продаже. То есть комиссия не будет уплачиваться в счет долларов, да, а она будет сниматься с вашей гривневой карты. Это тоже очень важно. Следующий момент относительно дивидендов. Я процитирую вам ответ Monoinvest. Некоторые компании выплачивают дивиденды держателю своих акций. Да, если вы получите дивиденды, то с них будет удержан налог 30% в США, а после этого НДФЛ 9% плюс военный сбор 1,5% в Украине. Мы не выступаем налоговым агентом по дивидендам. Вам необходимо будет самостоятельно оплачивать налог с дивидендов. Очень важный момент, друзья мои. То есть вы должны для себя понять то, что... Да, налог с дивидендов, конечно, просто конский, да, можно сказать, что вы отдаете практически половину дивидендного дохода, но вы самостоятельно выступаете налоговым агентом для себя же и по сути вы, то есть на ваши плечи ложится вот эта вот ответственность по уплате налогов с дивидендов. Ну а дальше вы уже действуете на свое усмотрение, оплачиваете или принимаете на себя налоговые риски. Так, дальше я задавал вопрос относительно открытия счета с какого возраста и можно ли открыть счет на своего несовершеннолетнего ребенка. К сожалению, пока данная функция не работает, то есть вы не можете открыть счет на своего ребенка и начинать формировать ему портфель акций. Я думаю, что это будет сделано в дальнейшем, по крайней мере как бы на это должно нацелено будет развитие. А что касаемо открытия счета, то оно осуществляется только с 18-летнего возраста. Исполнился вам 18 лет, пожалуйста, открывайте брокерский счет и, так сказать, в добрый путь. Затем у меня возник вопрос относительно, кто же является держателем акций, кто является депозитарием, где хранятся наши ценные бумаги. На что был дан ответ. Универсал Банк является номинальным держателем акций в интересах клиента. Ну, собственно, так происходит везде, друзья мои. Как Interactive Brokers является нашим номинальным держателем, как и любой другой брокер. Хранение акций для нас выполняет наш партнер Exante. То есть Exante выступает депозитарием в соответствии с законодательством США и Евросоюза. Ну и дальше пошла речь о том, что Экзанте один из самых популярных европейских онлайн-брокеров и бла-бла и бла-бла. Но при этом, что интересно, все активы клиентов MonoInvest отделены от активов самого брокера. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Наверное, это хорошо. В любом случае, вопросы относительно держателей акций и вот этого вот всего нужно, я думаю, что задавать напрямую экзанте и получать от них еще дополнительные ответы. Относительно основной информации по налогам, которую я себе представил в голове, которая, в принципе, интересовала вас и вы задавали тоже эти вопросы, я вроде бы нашел на них ответ. Если у вас они возникают дополнительно, пожалуйста, напишите об этом в комментариях под этим видео или же напишите мне в личку в Телеграме, напишите в, в комментариях под постом в Телеграме. В общем, дайте знать, что вас конкретно интересует. Я, конечно же, попытаюсь выяснить этот момент. Следующее, что хотелось бы мне почерпнуть из этого всего, это, конечно же, разобрать договор, который нам присылает Инвест относительно наших с ним взаимоотношений да, юридических. Я не знаю, насколько я смогу сам разобраться там или нет. Возможно, я прибегну, при, прибегну к помощи юристов. Если среди вас есть таковые, вы хотите поучаствовать, проявить, так сказать, инициативу и помочь мне разобраться в этом, пожалуйста, напишите мне. Я буду очень рад с вами поработать и услышать ваше профессиональное мнение. К сожалению, моих знаний в, этом, в этой области не хватает. Ну и в заключение, наверное, мое мнение субъективное относительно запуска платформы для инвестиций в Украине, в акции, я должен вам сказать, что, ну, пока это, наверное, лучшее вообще, что, в принципе, могли сделать. То есть э, люди взяли, выбросили абсолютно все лишнее ненужное, максимально сократив для нас процедуру вот, регистрации получения вот этого заветного доступа к иностранным рынкам и выкатили это все в массы. Я считаю, ну, это просто... Честно говоря, достойное уважения, как минимум. Олег Гороховский, там команда ваша огромное вам спасибо, потому что Монобанк, ну вы прям сделали действительно ветер здесь вообще, ну вот просто Украина из государства, которое находилось просто в каменном веке относительно инвестиций в принципе финансового рынка. Ну, вы, вы взяли просто какой-то, я не знаю, уселись в ракету и просто в, или в машину времени, скорее всего, даже в машину времени, да, и перенесли нас это все вот в наши реалии, в реалии да, 21 века, да. За это вам огромное спасибо. Конечно, да, есть, я уверен, сейчас в комментариях посыпется очень много мнений о том, что ребята, это же Украина и так далее и тому подобное. Друзья мои, ну давайте смотреть, во-первых, на вещи позитивно, да, а во-вторых, давайте все-таки признаем то, что есть все-таки у нас люди, которые могут, знают и умеют делать так, как это нужно нам с вами для того, чтобы как раз облегчить наши с вами инвестиции, а главное упростить их до такой степени, чтобы ими могли пользоваться просто все. Еще раз, Монобанк, вам отдельное спасибо. Большая благодарность, по крайней мере, на данном этапе. Почему до вас никто не мог этого сделать, я не представляю. Друзья, ну а на этом у меня все. С вами был Вячеслав Костенко. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка в описании. И до новых встреч. Пока.